Могу. Нет, да, Смотри, я... коза. Смотри на тахометр. Видишь? Это еще фигня. Почему? Он от гудка. Подожди, дай. Да, да, да. Ну это нормально. Это секрет, наверное. Это...